горячему чайницу. вы ее отдергиваете правда это происходит э, потому что у вас есть нервная система <свистит> а, но то есть рецептор боли воспринимает информацию о том что вам больно несет ее дальше к телу чувствительного нейрона который несет эту информацию к вставочному нейрону кстати вставочных может быть очень много а, на самом деле это самая простая, кстати можно и без него, но вообще лучше с ним. <свят> а, а вот вставочный принимает решение, что наверное вам не стоит продолжать движение и обжигаться еще больше. И поэтому он дает команду двигательному нейрону, а, подвинуть конкретную группу мышц, точнее конкретные мышцы в а группе двигательных нейронов чтобы вы прекратили двигаться к чайнику и начали двигаться от чайника. Собственно, в чем разница между нейропротезированием и BCI? Нейропротезы созданы для того, чтобы заменить какую-то из частей, если она выпала, вследствие травмы, заболеваний, неважно. Мы можем заменить чувствительность, мы можем заменить движение, и в принципе можно заменить и чувствительность движения. Брейн компьютер интерфейс или нейрокомпьютерный интерфейс это штука, которая не устройство с нервной системой соединяет, а чаще всего все-таки компьютер. И крепится она обычно к центральной нервной системе, в частности к коре головного мозга. Это важно, потому что. Я вот буду вам рассказывать о нейропротезах, а это больше медицинский вопрос. А BCI это очень фановый вопрос. Так, sorry. Сейчас я найду мышку. <свистит> Ладно. <свистит> Давай. <свистит> <спасибо>. <свистит> а, в общем, суть в том, что на самом деле импульсы одинаковые, то есть у них одинаковый вольтаж и делает их либо чувствительными, либо двигательными для нашей нервной системы, для наших мышц исключительно то, откуда они движутся и куда. Именно поэтому наш мозг на самом деле в состоянии обретать новые виды чувствительности и новые условно говоря конечности, ну робо-конечности. Вот замена зрения. Есть люди, которые болеют заболеванием, которое называется пигментозный ретинит. Это когда поражаются только палочки и колбочки сетчатки, а остальные клетки остаются живыми. Если подсоединить электроды к сетчатке и раздражать клетки, которые являются следующими по отношению к палочкам и колбочкам, то э, можно отправить сигнал о зрительной информации, которая записывается на камеру на очках, э, дальше в нервную систему, то есть обходя палочки и колбочки, которые поражены. Э, он очень сильно уступает настоящему зрению, как вы видите и в разрешении, так и э, по цвету. Потому что нельзя достичь таким образом цветовой чувствительности. Но, тем не менее, черно-белым зрением все равно лучше жить, чем без него. Есть более сложное по, скажем, имплантации устройства, которое обходит весь зрительный анализатор и крепится непосредственно к зрительной коре головного мозга. То есть точно так же с камерой мы получаем изображение, превращаем его в электроимпульсы, и электроимпульсы с помощью вот электрода иголочки на пластинке посылаем его в зрительную кору. Проблемы те же, то есть, конечно, это не ультра HD, это довольно-таки простое по разрешению изображение, но оно действительно помогает слегка реабилитироваться слепым людям. И то, что это все происходит в вход в принципе, зрительного анализатора, очень сильно помогает в случаях, если ну, мы не можем, например, добраться до причины поражения зрительного нерва, либо же он уже утрачен. И Независимо от того, работают там палочки, колочки, все равно он не действует. А я правильно врубился? Ты в самом начале хотела сказать, что импульсы, независимо ли от настоящего глаза или от камеры для мозга, все равно, да, это просто импульсы. Да. А и поэтому оно все работает? Да. Ну это на сегодняшний день разрешение маленькое, а завтра оно уже будет больше. Да. Это, это правильно. Вчера оно вообще его не было. В принципе, на данный момент э, эта система проходит э, до э, ну, дальнейшие клинические испытания, но уже имплантирована нескольким людям. А это э, с 2013 или 2014 уже активно имплантируется людям. То есть уже прошла клинические исследования, одобренные идеи на использовательных людей но только с пигментозным ретинитом. Сейчас э, обсуждается возможность использовать ее для других патологий. Можно вообще. Нет, может, я отдам, может? Да, отдай. Можешь я не пересекнуть? Просто нажмите кто-нибудь на кнопку. Давай еще. А -а -а. Слушай, а ты молодец. Давай теперь обратно. Отскайдай а вперед. Стоп. Дэкспорт. Давай будешь главным. А не надо. надо. Главное, не шевели с этой стороны. В 2013 году Ладно. таких штук установлено более чем 300 тысяч людей. Он самый старый, его начали использовать еще с 80-х прошлого тысячелетия. В общем... Здесь есть антенна. Она превращает звук в электроимпульсы, которые сквозь кожу передаются на внутреннюю антенну и сквозь кость идут к тоже электроду. Ну вот он по форме улитки, но ну, он ее, в принципе, иннервирует соответственно тому, как мы в природе слышим звуки. То есть в зависимости от того, на каком расстоянии от входа э, рецепторы уловили этот звук и начали колебаться и резонировать, э, такой тон мы и слышим. Ну, э, в общем, она отображает, в принципе, э, слух, но, конечно же, хуже, чем естественный. Тем не менее, достаточно хорошо, чтобы различать слова. То есть тут довольно хорошая реабилитация. Сейчас показания к установке таких вещей это э, двусторонняя э, тяжелая тугоухость, э, травмы, которые привели к потере слуха. Э, ну и опять же со временем мы расширяем показания к этим штукам и улучшаем их качество. Следующий, пожалуйста. Вернемся же к руке. Uh -huh. uh, у нас уже есть очень-очень много uh, протезов uh, функциональных. Функциональные — это значит, что они двигаются, они uh, просто выглядят как кусок манекена. Uh, данный — это uh, так называемый «люк арм», то есть да в честь люка скайвокера. Он не имеет тактильной чувствительности. То бишь, у нас нет обратной связи. Когда мы что-то трогаем, мы ощущаем это. И поэтому мы можем контролировать, с какой силой мы будем сдавливать этот предмет. Для того, чтобы не раздавить руку при рукопожатии, для того, чтобы в целом чувствовать это более естественно, необходимо не только зрительно контролировать движение протеза, но и чувствовать, все таки получать обратную связь. Для этого разработана Smart Skin. Это южнокорейская разработка. Она позволяет чувствовать влажность, чувствовать температуру, конечно же, тактильное ощущение. И еще плюс она мягкая и теплая. Это ключе, чем настоящая рука? Это еще нет. Пока еще. Пока еще. Дальше, пожалуйста. Включите видео. Она же клинично длится. Ну, а, вот, вот здесь вот, вот если надо ну, да, мышкой, то. Если бы мышка хотела бы цена. Вот-вот, вот, вот, вот. сустав тем не менее у него есть обрезки ну тут все равно не слышно оригинальную у него есть отрезки мышц по которым все равно идут импульсы если зафиксировать конкретные паттерны этих импульсов в совокупности всех этих обрезков мышц когда он пытается сделать то или иное действие а у них сохраняются воображаемые, фантомные эти конечности. И они э, могут действительно воображать очень ясно и четко, что они хотят сделать. Так вот, если это записать, найти эти паттерны и, ну, условно говоря, запрограммировать эту руку так, что она будет с электродов на плечах, э, получать эти импульсы и правильно их интерпретировать, то, по сути, вот можно добиться этого. Да, вот это вот... Э, Рука, она разрабатывается в Джона Хопкинса и называется вот так вот, и у нее есть тактильная чувствительность, в принципе. Она, она еще до проходит клинические исследования. То бишь на самом деле ему позволено работать руками, ну сложно, наверное, представить, как он живет без них. Он может работать руками только в условиях лаборатории. Назад, домой ему это не выдают. Вот. Еще с конца 80-х Нигель Николелес вживил мартышке в двигательную кору головного мозга электроды, которые считывали импульсы, которые соответствовали ее желанию подвинуть джойстик в ту или иную сторону. У него была роборука рука относительно простой конструкции, которая при считывании этих импульсов повторяла за рукой мартышки. Когда он забрал джойстик, мартышка была в состоянии двигать робо-рукой так, чтобы получить сладости. силой мысли. Собственно, с этого начались вот серьезные BCI и нейропротезы, э именно ну, которые... Центральной нервной системы и обеспечивает движение. Значит, пожалуйста, собственно, вот так выглядит BrainGate, и он уже был имплантирован, но опять же в качестве так, клинического исследования женщине с тетраплегией. то бишь без движения в верхнем поясе конечности без движения в нижней конечности. Но вы, наверное, понимаете, что для человека, который не двигает ничем, на самом деле иметь возможность с помощью такой штуки, пусть даже да, есть операционные риски, да, есть некоторые риски, что вокруг него будет потом атрофия нервной ткани, а все равно даже несмотря на это, для такого человека... Третья рука или пятая конечность в виде робо-руки, которая хотя бы немного помогает ей быть хотя бы чуть-чуть самостоятельной, это уже большой шаг. Собственно, как мы можем вообще научиться регулировать, точнее контролировать движение новой конечности или же приучить себя к новому чувству? Вот, например, человека произошел инсульт вот эта зона отключена от кровотока и умерла это две соседние зоны, которые отвечали за движение двух соседних сегментов в конечностях допустим вот локоть и запястье часть допустим локтя забрала инсульт и она уже не будет никогда рабочей но со временем в принципе это происходит уже с первых двух недель они как-то вот соседствуют по-хорошему и делятся так сказать площадью все равно ей нужно ей нужно движение в этом сегменте и со временем они все равно так перераспределяются что движение есть везде это называется нейропластичность. И она есть у всех людей. То есть даже у очень старых она все равно сохраняется. Пусть она движется медленнее, но она все равно есть. Следующий. Собственно, Пол Бахерита еще с 70-х исследовал нейропластичность. И с помощью ее помог слепым людям видеть с помощью языка. Вот то, что он держит на уровне глаз, это электроды. Они просто, просто кладутся на язык. Ну, это уже, скажем, коммерционный продукт. И с их помощью через некоторое время, конечно же, не сразу, человек начинает слегка ориентироваться в пространстве, он тоже видит все черно-белым и в основном очертания. Но тем не менее, это очень-очень большой шаг для него, потому что он во всяком случае в состоянии себя минимально обслужить. И даже те, которые носят их длительное время, в состоянии различать лица людей. Дальше, пожалуйста. Вот тоже из этого же разряда разработка, это называется на самом деле сенсорное замещение. Мы берем одно чувство и нагружаем его вторым. Условно говоря, заменяем. Собственно, то, что здоровые люди воспринимают на слух все звуки с помощью, ну, в данной разработке, с помощью смартфона. так, да, кстати, это Давид Иглман, очень советую его лекцию на карте. Передаются на вот вибростимуляторы которые расположены на всей его спине. И со временем, даже абсолютно глухой человек э, в состоянии различить слова с помощью этой методики. Это, конечно, звучит как-то странно, но на самом деле да. Через кожу, в смысле? Через кожу, Слышу, через. через вибрацию, через кожу. Следующий. Собственно, ну так выглядит рынок. Да, к сожалению, Европа очень сильно отстает от Северной Америки, но в Северной Америке есть очень много исследований, но они, в принципе, однотипные. А в Европе много таких ну, больших, хороших инноваций. Вот. Но их ну, по количеству меньше, а по качеству они лучше. Ну, собственно, да, самое-самое... Значительное сейчас это Deep Brain Stimulation при паркинсонизме. И думаю, что это будет оставаться в дальнейшем. Это стимуляторы, которые погружаются в подкорковые ядра мозга и позволяют таким людям избегать тремора. Иногда даже возвращаем трудоспособность. Дальше, пожалуйста. Собственно, <laughs> что мы можем различать на ну, слух и э, зрительно. Вот это частоты, условно говоря, электромагнитного излучения. И вот это все то, что мы можем увидеть из всего этого. А это точно тоже на звук. И вот что мы можем услышать. На самом деле э, мы теоретически можем добавить что-то отсюда. И на самом деле остальные наши функции не пострадают от этого. Дальше, пожалуйста. В смысле, позволить человеку видеть радио, да. радио например? Например. например. Или, <смех> или <смех> вид <дженовский. смех> <смех> <Или ультразный. смех> Да. Или ультразву. Да. <смех> да, да, да. А, Вот это вообще самый классный чувак. Я его безумно люблю, на самом деле, следить за его исследованиями. А, в 98-м году Кевин Уорик стал киборгом. Он поместил радиодатчик себе под кожу с помощью которого он ну, просто открывал, закрывал там магнитные двери. Ну, это не важно. В общем, суть в том, что где-то в 2002 по-моему ему имплантировали, помните, Brain Gate, ну, который электроды, которые я кожу, да? Ему эту штуку, тогда еще BrainGate не имплантировали в головной мозг, тогда еще боялись, а ему вот Ну то бишь. Да. Собственно, ну, в общем, таким образом он обрел новое чувство, эхолокации, Ну, то есть, как летучие мыши. Ну, то есть серьезно. <laughs> Человек с эхолокацией. А здесь он более. Чуть-чуть более простой электрод живел, электрод вернее, живел своей жене. Он вообще очень много любит экспериментировать с женой. И когда он получал какие-то вот сенсорные ощущения через руку, ну мы это делаем постоянно на самом деле, она чувствовала тоже. Когда он двигал рукой, она двигала рукой тоже. То есть, вы понимаете, это телепатия, ну, телеграфная такая телепатия, но, тем не менее, это способ соединить две нервных системы абсолютно разных людей в одно целое. Следующий, пожалуйста. Ну, собственно, это Нил Харбисон, у него э, слепота к цвету, ну, то есть, он видит мир черно белым И вот эта камера э, воспринимает конкретный цвет предмета, который перед ним, и передает, вот видите, за ухом, а передает его в виде какого-то тона. Ну, то есть он слышит свет. Это чуть-чуть иной принцип, конечно, но за счет синестезии он получил свою, свою цветовую чувствительность. И он рад, доволен, и он художник. Вот, и выступает за права киборгов. И недавно он своткался с этой штукой на паспорт. И он, по-моему, там очень, очень долго доказывал, что он имеет право так делать и вообще называться киборгом. Ну то есть вокруг этого всего на самом деле, э это у нас нет ажиотажа, потому что у нас нет этого. Но очень много споров и разговоров об этом в мире. Следующий, пожалуйста. Собственно, да. что можем сделать мы? Ну, например. Если купить вот эту штуку за 99$, ну я же обещала в тизере, да? Либо же купить вот эту штуку за 350$, можно снимать электроэнцефалограмму, то есть получать, грубо говоря, информацию о том, какие волны преобладают в головном мозге в данный момент, и с ее помощью управлять относительно простыми механизмами. Ну то есть да, можно вот купить и радоваться. ну на самом деле это такое школьного уровня разработка, но школьникам нравится в США. собственно, дальше все. спасибо за внимание. извините, если помягчилось.